Приветствую вас, друзья, на канале компании Акваградус. С вами эксперт Андрей. В этом ролике мы рассмотрим линейку баков компании Акваградус. Начнем наше видео с рассмотрения баков, которые используются с аппаратами Compact, Compact Plus и Стандарт. Итак, друзья, перед вами представлена линейка баков, которые можно использовать с аппаратами Compact, Compact Plus, Standard, а также ректификация, выполненная на фланцевых соединениях. Все эти баки имеют фланцевое соединение и имеют горловину 130 мм. Давайте рассмотрим каждый бак в отдельности, начнем с нашего младшенького. Это 10-литровый бак компании «Акваградус». Бак 10 литров предназначен для установки на него аппаратов «Компакт» и «Компакт Плюс» и предназначен для небольшого количества продуктов. Верх выполнен с металла 2 мм, боковая стенка толщина 1 мм с накатанными ребрами жесткости и днище 3 миллиметра все это пищевая нержавейка 430 марки предназначен данный бак для нагревательных поверхностей такие как газ и электрические печки следующий бак это бак на 20 литров он имеет штампованный верх толщиной 1,2 и мм, миллиметра боковая стенка с накаткой толщиной 1 миллиметр и штампованное днище толщиной полтора миллиметра Данный вид бака предназначен для нагрева на газовых, электроиндукционных плитах. Следующий бак это бак на 30 литров. Характеристики этого бака идентичны характеристикам бака 20 литров. Также вверх выполнен штампованный металл толщиной 1,2 миллиметра, боковая стенка миллиметр с ребрами жесткости и днище также штампованное 1,5 миллиметра. Друзья, технология штампованного верха и штампованного дна позволяет сделать бак легче, крепче и использовать на любых нагревательных поверхностях, в том числе и индукции. И бак на 50 литров имеет верхнюю крышку толщиной 2 мм, боковая стенка 1 мм с усиленными ребрами жесткости и днище 3 мм. Данный вид бака предназначен для нагрева на электрических и газовых плитах. В нашей емкости 20, 30 и 50 литров мы можем по вашему желанию установить муфту под электротен. Также в линейке компании Пограду существуют квадратные емкости. Данный вид емкости был специально разработан для установки на газовых комфорках. Он легко ставится на две комфорки и тем самым обеспечивает максимальный нагрев на газу. Баки «Универсал» комплектуются большими кранами для слива борды, биметаллическим термометром. В базовой комплектации установлена муфта дюйм-щетвертью под электротен, которую возможно использовать и под барбатер для пивоварения. Бак, по градусу Универсал имеет широкую заливную горловину, что позволяет вам легко заливать. В комплекте идет фольжно. Данный вид баков также можно использовать для варки пива. Есть возможность установки чиллера. Для охлаждения сусла при варке пива легко. И в дополнительных аксессуарах у нас имеется барбатер, который устанавливается вместо электричества тена. Для варки пива и для перегонки густых зерновых брак. Давайте рассмотрим характеристики данного бака. Верхняя крышка выполнена с металла 3 мм. Ободок под верхнюю крышку также выполнен с металла 3 мм. Боковая стенка выполнена из металла 1 мм и имеет армирующие накатки. И днища выполнена из металла 3 мм. Емкости универсал имеют очень удобные ручки для переноски бака. На верхней крышке установлен флаги под 2-дюймовое кламповое соединение. Достоинством емкостей универсал является то, что они универсальны в своем применении. Вы можете приготовить в них как обычный сахарный самогон, так и сложные зерновые браги и варить в нем пиво. Итак, друзья, в этом видео мы сделали обзор линейки емкостей компании Акваградус. В широком ассортименте емкостей вы можете выбрать именно тот бак, который максимально подойдет под ваши потребности. В итоге вы можете подобрать бак под любой вид нагревательной поверхности, будь то газ, индукционная поверхность или электротен. С вами был Андрей. Задавайте вопросы в комментариях и ставьте лайки. Всем пока!